Для вязания узора нам потребуется два декера. Узор начинаем с правой стороны и будем сдвигать в левую сторону. Ориентируемся на 10 игл по меткам машины. Три первых иглы у нас в работе не участвуют. Переносить будем четвертую петлю, но не на соседнюю, а двухугольным декером, то есть сразу на два шага. Можно просто перенести, но тогда узор будет гораздо проще, но менее симпатично, скажем так. Поэтому пересаживаем следующую петлю, освобождая место для переноса и возвращаем на место. Три иглы от десятки не участвуют в работе. Переносить будем двухугольным декером. Значит, следующую петлю мы временно держим на декере и возвращаем ее на место. Три иглы не участвуют, переносим две, значит третью временно пересаживаем на следующую иглу и возвращаем на место. Может показаться сложным, но на самом деле главное понять принцип вязания. Так, перенесли. Все иглы в рабочее положение. Два ряда. Продолжаем вязать. Три иглы у нас в работе не участвуют. Вот они. Можно их сразу сдвинуть вперед, чтобы не запутаться. Следующее Трехугольный декер. Значит, четвертую мы временно пересаживаем. Сдвигаем три иглы. И возвращаем на место. Используйте тот декер, который в данном случае не участвует. Двухугольный. Сдвинули. Пересадили три петли. Вернули на место. Получается перенос объемный. И четкие дорожки. Еще раз, если этого не делать, будет узор будет, он тоже получится, но будет гораздо проще, гораздо проще. Можете попробовать, убедитесь. 2 ряда. Следующие 4 иглы, то есть три у нас так и не участвуют в работе. Есть место, где ажуры, будут 4 иглы. Раз, два, три, четыре. Значит, пятую мы можем спокойно пересадить. Так мы будем использовать. И переносим три и одну. Возвращаем на место. Раз, два, три, четыре. Три. Одну и петлю на место. Следующее. 5 игл. Есть петля. Раз, два, три, четыре, пять. Значит у нас шестая игла сдвигается. Переносим 3 петли. Пересаживаем. И этим же декером сдвигаем 2. Раз, два, три. 3, 4, 5. Переносим 2 петли. Возвращаем петлю на место. И этим же декером двигаем 3 петли. Ну и завершающий 6. Можно ориентироваться на крайнюю петлю. Потому что раз, два, три, раз, два, три. У нас десятая гла. Два раза трёхугольным декером делаем перенос. Раз. Два. И вращаем петлю. Десятая. Раз. Два. И вращаем петлю. Довели до десятки, идем в обратную сторону. Три иглы уже с другой стороны раппорта, двухугольные. Детер. Снимаем третью петлю, две, только теперь уже идем в обратном направлении. И так далее. И таким образом у нас дорожка пойдет в другую сторону. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать информацию по машинному вязанию. Ваша Наталья Некрасова.